Вся страна сейчас мается дурью. Я не вижу никакого смысла не просто во всем, чем сейчас занимаются люди. Я сейчас даже не вижу смысла в действиях высокой политики. Я сейчас не вижу смысла ни в чем. Стало сюрпризом, в том числе и для меня, что сейчас действует такой контроль, о котором даже я не подозревал. Есть специально, вот вот расскажу, есть специально обученные люди, которых не просто со школьной скамьи там обучали там, допустим, или их начинали обучать именно той узкоспециализированной деятельности, которой они занимаются. Можно сказать, даже еще до того, как они родились, до их рождения. Начинается все воспитание агента, начинается еще, еще с воспитания его родителей. Потому что это как бы целый, если можно так сказать, выводок служебного типа людей. Не надо никого в лабораториях придумывать, там, получеловека, там допустим, полусобаку или еще что-то в этом роде подобный бред уже существуют целые службы так называемые а в них в этих службах существуют агенты которые, которые вот но ну, с виду являются людьми с виду являются людьми а на самом деле это это я даже не знаю какое определение подобрать для, для таких мне этих людей не то чтобы жалко. Я не знаю. Просто их по определению нельзя назвать людьми. Как вид можно назвать? вот Человек, да? Человек. Человек. Ну, э, он... Блин, он слов не хватает. Прошу прощения, конечно. В общем так, эти люди занимаются э, в крайне узкой направленности. Они, э, они находятся распространены в каждой сфере человеческой деятельности. Их задача это работа с неугодными элементами для действующей власти. Это подконтрольные, подконтрольные люди. У них э, достаточно хорошо замотивированы. Люди без перспективы и без какого-либо видения того других вариантов своего существования. Эти люди, которые работают на правительство. Тайные агенты. Они ходят среди нас. Они живут в обычных квартирах. Они э, ничем не примечательны, ничем абсолютно, не, ничем абсолютно эти люди не отличаются от нас с вами. Но... Самое страшное в том, что в этих людях заложена как бы программа. Они э, могут высказывать некую заинтересованность в той деятельности, которой э, вот, мы занимаемся, вы занимаетесь, или отдельный человек, допустим, занимается. Они могут высказывать свою заинтересованность. Как они подбивают клиния к тем, кто их заинтересовал они в, первом, в первую очередь втираются в доверие. Потом они вступают в контакт. И далее они, они собрав э, про тебя некую информацию, которую они могли собрать, они начинают пытаться тобой манипулировать. Каким образом это делается? Это делается путем э, использования той информационно-материальной базы, скорее информационная базы, которая у них имеется. Я говорю в частности про свой случай. Используется та информационная база, которая имеется. И они, используя данные материалы, пытаются внушить сознание, манипулировать сознанием, настроить э, на некий определенный лад. Скажем, э, дать человеку те знания, которые по факту являются Ложью. Заведомо ложью. Многие, большинство из этих людей абсолютно уверены в правоте своих действий и в правоте тех поступках, которые они делают. Они полностью, практически полностью уверены э, в том, что то, чем они занимаются, является полезной деятельностью. Они себя чувствуют крайне полезными людьми. Можно назвать их, как бы у них внутри, они как бы ощущают некую, знаете, как бы шпионскую, так сказать, романтику. Они управляются посредством неких ощущений и чувств. Это целая работа таких, ну, очень, в общем, люди, которые воспитывали данных людей, то есть, которые еще находятся выше, они имеют особый склад психологии, они имеют... Гораздо больше знаний Чем э, обладают Чем те знания которыми обладаем мы Они знают гораздо больше чем мы Можно сказать что Мы о том что сейчас происходит в мире Не знаем практически ничего Я готов это утверждать полностью Мы практически не знаем ничего Некоторые из нас Единицы из нас Догадываются о том, что сейчас происходит в мире Но они не могут это рассказать широким массам Потому что широкие массы начинают этих людей высмеивать Говоря э, о том, что этого не может быть, потому что не может быть никогда Это очень, не то чтобы это страшно очень Это просто немного печально Это, это довольно печально и э, находясь в меньшинстве, находясь в меньшинстве, эти люди все равно представляют колоссальную угрозу для того, для той системы, которая сформировалась, можно сказать, и сформировалась, можно сказать, веками. Мы живем в особое время, когда. Перед каждым человеком открываются удивительные возможности. Мы живем в такое время, когда для того, чтобы оставить какую-то память после себя или о себе, тебе не нужно делать какие-то великие поступки для того, чтобы тебя запомнили. Ты просто берешь снимаешь какое-то видео, выкладываешь его в интернет. Если оно набирает достаточное количество просмотров, все, тебя не забудут. Это уникальное время. Вы, вы просто... Вы, вы этого не можете осознать. Вы этого не можете осознать. Если бы вы это осознавали, вам бы стало очень сильно страшно. Каждого из нас, человека, я могу сравнить с лягушкой, помещенную в кастрюлю с водой, под которой горит медленный огонь. И когда температура воды нагревается, и постепенно вода закипает, лягушка, не ощущая каких-то перемен, она варится заживо. У меня очень много чего есть, чтобы вам сказать. Много чего объяснить, много чего рассказать для вас. Вот тема грядущего русского православного царя. Некоторые считают, что этот человек... Выдумка каких-то спецслужб. Некоторые люди считают, что этот человек... Это тот самый антихрист, который явится в последнее время для того, чтобы управлять всей, всей планетой. Некоторые считают, что этого не произойдет, ну, что этот человек не явится, потому как слишком все невероятно и невозможно при том раскладе событий, которые мы имеем. Очень много фальсификации на эту тему, очень много манипуляций сознанием, очень много роликов в интернете. Это очень-очень популярная и актуальная тема, которую многие исследуют, и многие при... и некоторые, можно даже сказать, и многие, приходят к такому выводу, что этот человек все-таки будет. Вот только неизвестно когда, и неизвестно откуда он придет, я хочу сказать по поводу данной темы я хочу высказать свое некое разочарование в том плане, что человек просто перед, глядя прямо перед собой не замечает очевидного что мы настолько настолько ослеплены Какими-то своими стереотипами, какими-то своими псевдознаниями, пародией на какую-то образованность, интеллектуальность или даже креативность, мы не замечаем элементарных вещей. Я хочу сказать, что этот человек, он уже находится среди вас, он уже находится среди вас, просто вы его не замечаете, банально не замечаете, потому что у вас неправильное представление о том, каким он должен быть и, каким, и как он должен выглядеть. Вы его просто не замечаете, а если бы вы были внимательными, если бы вы были более внимательными к тем же самым пророчествам, которые имеет авторитетный источник вы бы сразу заметили этого человека вы бы сразу его увидели ваши, вы бы сразу поняли что это он а я, еще, а я еще хочу и утешить вас что некоторые из вас не все, не многие а именно некоторые из вас уже догадываются кто это такой потому что сердце человека его очень трудно обмануть если оно не пленено какими-то пороками, страстями, либо желаниями, которые одержали верх над этим сердцем и сознанием человека. Сколько бы вы ни изучали Библию, сколько бы вы ни, может даже и ходили в церковь, сколько бы вы... Не бы, насколько бы вы не были начитанными, это все ничего не даст, это все не поможет в тот момент, когда ваше сердце находится в плену у многих желаний, страстей и пороков. Гораздо легче сейчас людям, которые э, не живут святой жизнью, гораздо легче сейчас людям, которые живут не, если можно так сказать аморальной жизнью, чей образ чьей жизни можно назвать аморальным, им гораздо легче, потому что этим людям гораздо легче увидеть себя в плохом свете, в своих собственных глазах. И гораздо сложнее тем людям, которые живут как бы хорошей, праведной, можно даже сказать церковной жизнью, которые не пачкают своих рук в грязи, им гораздо сложнее, Именно потому, что они не замечают тонкого-тонкого помысла, который пленяет их сердце и заставляет их верить в собственную святость, праведность, или о том, что эти люди как-то хороши в чем-либо. И самое, самое печальное, что когда я сейчас говорю это, и меня слышит такой человек – он не может посмотреть на себя и подумать про себя, что в данный сейчас момент я говорю именно про него. Потому что когда ты гордому человеку говоришь, что он гордый, когда очень-очень грешному, но не плохих поступков человеку ты объясняешь, что он не является достойным чего-то хорошего, то он начинает смотреть на тебя, как на врага. Он не чувствует за, не чувствует за собой чего-то плохого. Он не чувствует себя ч... недостойным чего-либо. Он не чувствует себя э... находящимся в плену каких-то страстей и желаний. Но это не так важно. Важно немножко другое. Сейчас мы живем в век информационных технологий. Это очень опасное время. Если сто э, лет назад, 100 лет, всего сто лет назад, это четыре поколения, это всего сто лет назад, всего лишь четыре поколения назад, если мы могли только мечтать о том, чтобы, допустим.. Э, Поговорить хотя бы с тем человеком, который находится в другой губернии, или в другом городе, или даже в другой стране. Просто поговорить с этим человеком, не отправляя вдаль какое-то послание или что-либо. Сейчас эту функцию выполняет интернет и мобильная сотовая связь. Мы можем сейчас взять телефон и набрать номер любого интересующего нас человека, с которым мы желаем поговорить. Если у нас достаточно денег на счету, мы тут же его наберем, если он возьмет трубку, мы с ним будем говорить, и он нас будет слышать, мы будем общаться. Сто лет один только этот факт. Сто лет назад о таком даже и подумать никто не мог. Это очень, это очень интересное время, и оно крайне серьезное для каждого из нас, и очень страшно, что мы не замечаем этого, мы не видим опасности. Этого времени, которое, в котором мы живем, еще раз по поводу царя, по поводу некоторых пророчеств про этого царя, говорят, что это хромой гончар, верно? Вот есть такой слушок, что это как бы будет человек, которого как бы называют хромым гончаром, я не знаю, что это, как это можно понимать. Говорят, что он будет реально хромать, там. говорят, что у него будет какой-то белих на какой-то ноге, правая или левая, какой-то шрам, там, пурпурные кресты на заднице. Блин, ну какой бред, ну вы что, вы, вы, вы действительно думаете, что если бы этого человека было легко определить по каким-то отметинам на теле, то его бы не нашли заранее? Вы действительно так думаете? Значит, вы не ошибаетесь. Значит, вы не ошибаетесь, а знаете почему? Я сейчас вас удивил, наверное, а знаете почему вы не ошибаетесь? Потому что на этот счет у меня есть тоже определенная информация по поводу этого мнения, и я ее скажу. Вы никогда не думали, почему в масонстве при инициации нового члена в их сообщества тайное, проводится некий ритуал, так называемый инициации при инициации знаете какое действие, ну, какое действие делается но они вешают петлю на шею петлю на шею вешают в общем и закатывают левую штанину у меня на левой ноге шрам я не могу стать масоном потому что если я за если я появлюсь в этом обществе хотя я не скажу что мне не предлагали если я, не появлюсь, если я появлюсь в этом обществе при, неци, при инициации э, в ученики или подмастерия, мне придется закатать левую штанину. А у меня там реально шрам. И при этом ты должен будешь за, э, стоять перед мастерами с закрытыми, завязанными глазами, и тебе в грудь будут тыкать шпагу. Шпагу. Если я стану членом данного сообщества, потом буду стоять с закатанной штаниной, завязанными глазами, с петлей на шее и со шпагой у груди, они увидят этот шрам и они думают, что я выйду живой оттуда. А знаете почему? Потому что там не дураки и сидят. Это не тупые фанатики. Это очень талантливые, разумные, со светлыми мозгами э, и материальной какой-то силой люди. Это люди непростые, они там недаром находятся. Недаром это общество служит для того, чтобы собрать всех ценных для них людей и манипулировать их сознанием, вселять в них чувство собственного величия, Чувство собственного достоинства, чтобы они ненавидели простой остаток, коим, мы, коим являемся мы. Чтобы они э, считали себя выше нас. И при этом так, тогда, только в таком случае, они э, могут э, делать те вещи, которыми они занимаются. То есть э, управлять нами так, как будто мы... Не знаю, есть ли у меня тут это... В общем, управлять нами так, как будто мы простой элемент питания. Тупо-попросту батарейка для их механизма. Для их машины, которая тупо гребет бабло. Про деньги. Что такое деньги? Деньги это бумага. Деньги это зло. Деньги это власть. Деньги это... Не смысл нашей жизни. Проблема не в деньгах, а в их количестве. Проблем, проблема как раз таки в тех людях, которые ставят смысл своего существования в накопление денег. И все. Я вам расскажу секрет. Если вы хотите... «Если вы хотите накопить денег на дом, вы этого не сделаете. А если вы хотите приобрести дом, то вы это сделаете». Почувствуйте разницу. Еще раз повторю. «Если вы хотите приобрести деньги на дом, вы этого не сделаете. Если вы хотите приобрести дом, вы это сделаете». Я только, только начинаю развивать свой ораторский дар, свое мастерство, свое умение говорить э во всеуслышание, на общую массу для публики. Я пока не располагаю той силой, которой буду располагать после того момента, как на меня снизойдет. что я пока не располагаю той силой которой буду обладать